Друзья мои, всем привет! Я Димас. Мы на канале Cooks Brother Хукс. Сегодня будем готовить, точнее, будем засаливать селедку. Попробую сделать такую же любимую всеми, как в Советском Союзе, в банке. Вот купали в бочках, там, там подобное. Купил в магазине три штучки. Килограмма полтора, наверное, точно здесь есть. Такая селедка хорошая, в принципе. покажу вам. Большая, довольно-таки тихоокеанская, атлантическая, непонятно. Также будет много специй лавровый лист, кориандр, чили перец, гвоздика сухая, перец черный, корица будет присутствовать. Естественно, соль и сахар. И, естественно, это все будем заливать тузлуком. луком. Тузлук у меня стоит, вот вода начинает закипать на плите. Добавим перец душистый еще, кстати, забыл здесь есть. Добавим наши специи, всех тарелочек, чтобы перемешать было удобно лаврушку немножко помнем и сухие специи насыпем. Вот также добавим соли немножко и сахар, песок, какую-то часть. Все это перемешаем. Можно ложечка, если что-то брезгаете чем-то, рукой проще. Вот селедку я помыл, просушил. Немножко она после магазина была не очень. Не рекомендуют ее мыть, но я промыл. Запах вообще великолепный стоит. Вот, все остальное мы насыпем, пойдем в тузлук наш. Тут 100 грамм соли и сахар. Грамм 35, наверное, получится. И что будем делать дальше? Возьмем емкость какую-нибудь обычную, чтобы нам было удобнее промазать нашу селедку. Перекладываем ее сюда. Все, селедка довольно-таки крупная. И обсыпаем просто специями со всех сторон, уже пошел аромат, <с> приятный, вообще. очень вкусный аромат пошел, уже, я буквально только посыпал, Прям реально ощущается какой-то вкус детства, <с> СССРовский, обильно все так засыпаем нашими специями, сейчас вам покажу, и немножко натираем даже, Естественно, дадим этому всему постоять часа два-три минимум, где-нибудь в помещении прохладном, в холодильник, скорее всего, какой у вас есть поблизости. Смотрите, как получается. Вот в таком виде можно накрыть там пленкой пищевой или чем-то. И пусть она постоит у вас в холодильнике часа 2-3. Как раз вот тузлук закипит, соль, сахар растает И тоже пусть он остынет ниже комнатной температуры, чтобы был холодный. Именно чтобы его заливать, чтобы не испортить нашу селед. Часа через три встретимся с вами, будем заливать тузлуком. Ну вот прошли долгие часы ожидания. Где-то часа три точно прошло минимум. Наш рассол остыл полностью. Селедочка вот отлично промариновалась. Я даже не убирал никуда. И сложил уже, переложил в контейнер другой. Пинка вверх, животом вниз. Запах вообще обалденный стоит. Ты сейчас зальем наш рассол. Перцы я вот кинул туда все, Горошек мне стал дробить. И вот мы сверху заливаем. Должно покрыть полностью. Наш селедкой Можно сверху этот положить груз какой-нибудь. Но мы не будем. Мы сегодня не положим. Вот завтра положим груз. ты да все, оставляем наш рассол на минимум тро трое суток. Чем дольше стоит, тем лучше. Можете прямо оставить также в ведре или в какую-нибудь другую емкость переложить более компактную. Всем добрый вечер. Ну вот э, у нас прошли долгожданные трое суток. И наша селедочка просолилась. Я надеюсь. Запах стоит. Обалденный, вообще просто божественный. Я прям ждал, надеялся, хлебушек вот приготовил черненький. Сейчас будем пробовать смотреть, что у нас получилось. Был под гнетом это все. Видите, тарелочка тут, сока много. Я ставил баночку небольшую. Ну вот самую изогнутую попробуем. Ну, вот такая красотка. На вид вообще очень классно выглядит. Просто шикарно. Разрежем прям пополам. Посмотрим, что получилось. Ох ты, ох ты, ох ты. Сыкрой, ребята. Видите, нет крови. Цвет белый. Значит, она просолилась. Отличная селедочка вообще. Просто бомбическая. И вот так вот выглядит у нас рассол. Жалко, действительно, камера не передает запахи, но ну, вот поверьте, это прям вот баночная селедка вот эта реальный запах классный. Вы из рассола ее не вынимаете, пусть она у вас лежит так. Вы достали там какую-то там одну рыбку, съели и оставили дальше. Пусть лежит, она как бы насыщается, она чуть-чуть возьмет соли максимум еще. Но я думаю, такое количество селедок вы быстро умнете, если вы там готовили их праздник какому нибудь Под селедку подшибли просто. Как на вкус. Что, киса? Что, киса? Кошки тут собрались все сразу. Он отделяется вообще великолепно. Кажется, очень вкусная. На, иди, держи. Куча кошек сбежалась. Попробуй рыбку. М -м -м. Это божественно. Вообще просто нет слов. Это не сравнимо с магазинной. Но ну, вот это вот, кто жил в Советском Союзе, ел такие селедки, это очень вкусно. Есть подобные сейчас, да, делают, но вот это в домашних условиях, я сам не ожидал, что вкусно получится. Реально, это обалденно. Так что сейчас пойду есть эту селедку. Кто первый раз на канале, подписывайтесь обязательно. Кому видео понравилось, лайк ставьте. Всем добра и мира, пока-пока.